Благодарить Михаила за помощь при покупке автомобиля, помощь была качественная, своевременная, в принципе, все понравилось. Хочу Михаилу пожелать здоровья, да, так сказать, удачи в его дальнейших продажах автомобилей, ну и человеческого благополучия. Спасибо.